Всем привет, с вами Пепперс, и сегодня мы продолжим играть в Майнкрафт, это уже третья часть, и поздоровайся, шлёпа! Мы решили сделать второй этаж у нашего дома. Кстати, дом я вам покажу, как преобразился за это время, пока мы поиграли там. Мы сделали стекло, обустроили его немного. Здесь у нас появился город номер один, номер два. У меня там появилась корова. Здесь я когда... Я здесь хотел был это построить, но здесь у нас появилась секретная пещера. Ну и так вот, мы, значит, продолжаем играть. Да, если, типа, вам не понравилось то, что мы делаем так, то, что мы играем в игру без вас, без записи имею в виду, то можете просто написать, типа, в комменты. Ты так молчишь или что? Тебя просто не слышно. Да ладно. Ну, тебя... Всем привет! Это... И молчание. Не, я не молчал, не говорил. Мы решили, короче, отреставрировать нашу хату до конца, как говорится. Не вздумайте считать то, что мы это делали в креативе. Да. Собственными руками делаем. Вот сейчас пишу тактический. Точнее, как? Собственными вот. пальчиками. Ну, <с> так сказать, да. Собственным мозгом. Я, кстати, впервые покрасила стекло за всю свою жизнь. За вс время я в Майнкрафт ни разу не краю себе стекла. Нифига не на в темноте. Так получше. Я думаю, вот эта вот стена будет нас перегр... переграждать, да? Как тебе Тут у меня дырочки некоторые, я тут подсобираю. Вот, все. Ага, потолок, конечно, проблемы. Ну, потолок мы сейчас быстренько делаем. Спасибо, что помогаешь мне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Где у меня? Ага. Ага. Мы ждем. Что здесь? Ого. Так, что это там за фигня? Там кто пострелял? Mm. Внизу. Я и хотел еще шерстью сделать, но просто стеклами сделаю да и все. Ну, это кстати моя. Так, так, в принципе здесь можно стекла сделать. Это можно сломать. Тоже решили мы знать второй этаж, но я это расскажу, но все равно. Для информации вам пойдет. И же время играть. Да и фармить. Мне кайфануть тоже надо. Мам, иди сюда. иди сюда. блин, а помазал. Ты идешь строить? Ты зачем? Я ж сюда цветной поставлю. Что ты делаешь, хулиган? Это мое место вообще-то. Э, ты что нагрел? Я первый тут занял. Я первый занял. Мое место уйди отсюда. Не жмите меня, понятно. Эй, ты еще а меня убьешь? Убил? А я тебя стеклом бил, понял, да? Да. Это моя комната. Ты что делаешь? Хвари, это уже. моя комната. С чего это твоя? Да это моя моя собственность. Моя собственность, охренеть. Э, мою подвол! На камере с вас снято вообще был. Уйдешь еще? Ох ты <звук> крыса! Тварь, и хп два с половиной. Бразо, моя комната была. Какой тварь, я тут занял уже место и что удумал? Я раньше тебя занял, я тебе сказал. Ох. Два с половиной секунд. Мы сейчас все делишь, что ли начнем? Да. Да, блин. А, я первую знаю, что комната вообще да. Ты что, офигеть? Это ты что, офигеть? <laughs> Ничего не знать. Мо ⁇ Буд твое, я здесь тогда буду. А первый этаж, этаж чей Первый этаж сильно, как говорится. Убедили бы эта схватка. Это что-то по, в... на... по пвп ты такой себе. Да не не по повыпешь в этой игре. Я же не захожу на всякие зарубежные серверы. А я смотрел куча видео, как пвпшется. И как правильно. Ты что делаешь? Хватит Это уже! Это моя комната. Это тебе не балкон. Это балкон. Короче, где твоя часть будет? А моя, наверное, вот... Ага, ну ладно, понял. Не, не, не, не. не, не. Здесь гамунка уже. Не, моя, моя часть это вот... вот а Ч ⁇ офигел? Так у тебя вот... Стой, не убивай у меня два сердечка. Смотри, у тебя вот эта вот вся часть. Я... Мы же еще здесь не докопали до конца. У тебя даже пано... панорама, кстати, больше. Всё, ты чё парень? офигел? Ты что сделал? Жири давай, что-нибудь. У меня два всего. Меня а, еды а чё ты? Смотри, берешь правую, ой, да. Левую руку и все Как бы. Я как бы факел там держу. Ты чё свинину жрешь, а? У нас сам. стекла нету, прикинь, да? Ты почему? А вот там... потом уже нету у нас ее. Просто нету. Что ты тут за нишь Давай сначала поспим. Ну, давай. Мы строим новые хаты, да. Круто, да? Поделили комнаты. Что поделать? Так я вернулся, у меня были небольшие катастрофические дела. А, у меня шкирка сломалась. А у меня дела. Какие дела? У нас с тобой дела. Блин, а -а -а. нету. Не Пшеничку надо собрать. Папоцы не соблюдены. Блин. Да блин! Кубический мир не победит. Есть. Е -е -е Есть. Есть. Есть. Капец, какая! У меня хата своя будет, офигеть! Никто ну, же не запечалдал. Вот я пока хату новую стала себе. У меня есть хорошие и плохие новости. Во-первых, у тебя на грядке что-то пшеничка вообще не растет. А на первой жопой жий. Пшеничка. Свекла свекла, свекла, свекла, свекла, свекла, Блин, я же хотел за этим сходить. Это место для свекла вообще-то. Кстати, ты с лопат, железной лопатой все таки не воспользовался. Ну, пока что да. У меня первый, прикинь, у меня есть свекла, мы можем ее пожарить. Я не ем свеклу. Но в реальной жизни да, я ем. Ну, вы, Павел, все-таки а То не ест, то не ест. примерно там. Я сейчас добываю песка чтобы нам потом не ходить никогда сюда. Так что в принципе стак хватит на первое время. Ну вдруг мы что-то там, там, там еще задумаем. Там Дело. Да я уже понял. Че я хату свою, я кухню здесь дел. так мой дом будет выглядеть. Ну, это имею в виду пока, что здесь будет у меня какая-то вещь. Здесь у меня будет спальня. Папа, не соблюдены. Здесь у меня будет кухня. Давайте ладу поможем. Ну, чё, починим, и Ты что делаешь, хулиган? Починим, не бойся. Успокойся. Не бойся, починим. Чё ты сразу У меня все инструменты просто на грани. То же самое было. Нет, что ты делаешь? Зачем ты так криво жопа застроил? Что, жуй. Я тебе сейчас ты что, жопа жой? Ты что делаешь, хва? Значит, да что ты так делаешь, Что должно быть окно. Я, кажется, вспомнил, я вспомнить, я вспомнить, я вспомнить, как эту штуку делают. Это плавильная печь, я вспомнить. Конечно, сдохнуть можно. Пока Подставим дом. Короче, рассказываю. Тебе надо окно окно окно окно. Стеклянная панель, точнее. А, стеклянная панель, да, мне нужно, а если она, если она прозрачная? О май гёд! Я тебе типа, сейчас закрою, беру. Баранина. понял, что ты не ставишь и, ах ты По порции здесь как бы есть. Ведет. Блин, что я делаю? Помогите. На, короче, это опасное существо. Нифига здесь стекла. Тебе я пошел сел, делать. Тебе окно, продолжи. Нет, не надо. Хорошо, продолжим. Я, я забыть, как делается плавильная печь. Прикинь. Я вспомнить, это для этого надо очень много печек. <сосложение> плавильная печь. <сосложение> Блинни. Блинни. Блинни. Блинни. Блинни. Блинни. Сколько это стекла? У меня тридцать два стекла панорама. Я вам все-таки эту как-то некорректно выглядит. Mm -hmm. О, я вот, все. А вот теперь мне стекло хватило. Что бы еще поделать? Время 17 минут. Прошло всего 17 минут. О, но... такое? <ст Wei> как делать забловильную печь? Помогите, пожалуйста. Помогите, помогите. Помогите. Помогите. Знаете, что? <slık> У нас в вилы... лыжниках нету. Ладно, я твою щеку разбиваю. Ты чё собака обнаглел? За что? Oh, Помейта, ты свои же разбиваешь Ты ч мне? Беги отсюда, бери, бери из и не хватит стекло сундук мне не как это красиво что смотри как сундук делается ты что, не знаешь даже как сундук делается дерево вокруг поведи о тед балкон Тебе надо? Зачем мне стекло? А ничего не думаю гора? Дайте мне рецепт. С. Что... Он что издевается надо мной? Я дерево не делаю. Я взял. тебе душ сделал. кавычка. Ты да? Я этот спутал. Ч? Mm, грязь отсюдука. Ты что здесь сделал? <сёк> Это душ. Ты куда стекло ценное ломаешь? Так, у нас где-то был уголь. Даже вот что факела. Никому не надо. Всем, где перечика? <с 2> <с 2> Главное не смотри в сундук. О, <с 2> я уже... Ты уже не увидишь это, что я натворил. Да. Что он натворил, интересно? Чтобы ты понимал, смотри, что я натворил печь. Смотри, смотри, смотри. Всем печенью. Зачем? А я говорил, я не знаю, как это делается. Плавильная печь. Плавильная печь? Печь? Да. Чтоб камни, руда, чтоб... Короче, все жарилось быстренько. Слышишь, твои печки не работают, так что с долговую Ты ч, А теперь мы бомжи. Теперь мы бомжи по камню. Боже, вот столько стекла. Посмотрите, как мы. пошли спать. Да, хорошо. Как лампа включится? Костер ты я знаю, фонарики это. Ой, нам в... А ты записываешь, да? Да, я это записываю, что? А чё с ними не общаешься с подписчиками? А? А? Ну типа я как бы же. Как бы записывал, а не стримлю. 27 кусков это получается. Мы берем из сюда факель. Есть... Я сделал фонарики. Все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все. Я передумал идти на улицу. Что там такое? Выгляни, выгляни в окошко. Что там? Выгляни в окошко. Че? Крипер. Сейчас. Ты видишь его? Кого? Выйди на улицу. А? Блин. Выйди на улицу, говорю, выйди на улицу. Чё там? Готов сразу меч, готовь сразу меч, меч готовь сразу. Два крипера. Давай я... Осторожно, Давай я осторожно очень опасно очень безопасно я че виноват здесь тащи блоки не тащи зря я копал учу. и не копай там ничего давай блоки скидывай песок в принципе 20 тебе хватит наверное наверное и вот тебе еще крепкие эй крепкие на столько-то, но уже все А вот теперь надо вот это все относи обратно. В принципе, эту пещерку можно не исследовать больше, да? Не, там есть еще. А шо? Ты хочешь избавиться от нее уже? чего? Пойдем тогда сразу исследовать ее. Нет. Что, Зачем? Ладно, я сейчас покушаю, позвоню тебе. Ну ладно, тогда вот на этом и закончим нашу серию третью часть. И всем пока.